О, привет, я Мешков. Я сегодня делюсь опять классными плюшками. Тоже Могрот файлы, короче, но они немножко другие. Мне они когда-то очень помогли и сейчас помогают. Классные вещи. Так, давайте приступим к делу, не будем томить. Вы скачали архив. Тут Могрот. В прошлой серии было Токо. а Сейчас тут Распаковываем его, Распаку. переходим, как и раньше, собака, ап, дата, собака. Если у вас такая фигня, я, короче, копировал вот этот путь, я вставлю вам в описание. Посмотрите, скопируйте с описания. Ну, если не так, если не получится просто вставить э, путь, Пропишите диск C, вот как здесь. Users, Asus, Update Roaming, Adobe. Все должно получиться. И из этого архива мы вот эту папку прям скидываем целиком сюда. Вот я уже скинул, все есть. Дальше перехожу в Premiere Pro Essential Graphics. Тут пишу тут и смотрите совсем другое тут как бы какие-то анимированные графические ну текстовые в основном элементы вместе с шейпами немножко отличается от прошлого видоса который я записывал но тут уйма классных вещей просто на любой вкус просто смотрите, смотрите, балдейте. закинем эффект control scale на 50 и мы видим здесь вы можете менять Скорость анимации, обратите внимание, если мы поставим 20, хоп, она исчезла где-то на середине, видите, поставим на 60. Какое интересное появление у него, М -м -м, вау, действительно интересно. А здесь мы разворачиваем, пишем текст. Верхний, да. Привет. Естественно, само собой. Меняем верхний текст. И играемся с цветами. Их тут видите множество. От свои цветовые решения вы выбираете, что-то придумываете. Ой, короче вы такое где найдете. Короче, это тоже очень офигенная вещь. Вам очень поможет. Пользуйтесь, тыкайте. Там все интуитивно понятно. Подписывайтесь, ставьте лайки, поддержите меня. Хоть чем-нибудь там движухой, активностью какой-нибудь. Это меня очень бодрит, заряжает на какие-то действия, на дальнейшее развитие. Вы меня просто поддержите, а я потом... Буду клепать, клепать для вас. офигенный контент. Пока.